Противник, да? да. Что ты будешь со мной делать? Пытаться? Что? Да. Вот Пытаться во встречу, правильно проходить? Да. да. Пытаться под руки лезть, да? да. Вот, ну давай. О! Вот что я сделал сейчас только что? Вы плохо Я сразу раз к тебе, да? да? Да? И ты что? Ты не смог меня бить, правильно? А, давай теперь еще попробую. Давай-давай-давай. О, видал? Я от тебя раз в шаг, и ты меня сразу ударил, да? Разу раз здесь, то есть смотри, прикол, в чем заключается, что если будешь с кем-то невысоким работать, да, боксировать? группировку, mm -hmm. пузо опусти, вот. Если будешь, то есть когда ты вот промахиваешься, то есть мы встретились, да? Вот я, да? Mm -hmm. То есть я промах, промахнулся, ты меня поймал на, на ударе, то я не от тебя делаю шаг. А я что делаю? Наоборот, я не за руку, я наоборот просто к тебе, раз сразу ближе к тебе, понял? Угу. И вот здесь уже пытаюсь закрутить, забежать, чтобы не дать тебе работать, потому что когда я тебя сделал, давай еще раз, встречай меня. Он то ударил, да? А теперь продолжай бить, движение дальше. О, видал? Это сразу выходит еще на оперативный простор такой еще и слева ударить. правильно? Угу. Вот. То есть прикол в чем заключается, что когда высокий промахивается Работая с невысоким противником, все. ты пытаешься зайти просто под руку. О! То есть я не убегаю, я не стараюсь разорвать. Ясно? Да. да. То есть я пытаюсь, если я промахнулся, я саду раз к нему. Здесь же, наоборот, группируюсь. Доход его? Да. Ну-ка, а теперь ты как левша, истина левша, да, что ты сделаешь? Да. Долины слева сбоку. Да, ударь по, по печени, если. Длинный, длинный левый по -во. только вот так ноги посяд. Вот такой, оттянись сначала, так, знаешь, загрузи ногу, иди ко мне. Ты знаешь, как бы оттянулся, вот сюда встань. Вот ты как бы стоишь такой, стоишь. ты такой оттянулся, и оттуда развернись. Оттянулся, оп, ну снизу, снизу, длинный снизу такой. Подсел такой, и там вращайся, оп, ну не, не торопись, не торопись. Давай на месте остановись. Вот, сделай мне такое движение. Коль, сори. Вот так вот оттянулся чуть-чуть. А может не оттягиваться, да? Качни чуть-чуть э, влево. Просто плечами влево качну. Да-да-да-да-да-да. Okay. Давай. Okay. Во. И теперь посмотри, сколько Ты когда сюда качнул, ты уже в средней дистанции, ясно? Uh -huh. Ты качнул плечами, не шагай вперед. Качни и сразу удар снизу. Uh -huh. О! Ты попал, промахнулся. Ты мне солнечное попал. И по печени говорю, бей. Хитрый, а. Ну вот только вот так кулак, посмотри, раз, и разворачивайся. Иди ко мне. Иди ко мне. Да-да-да-да, вот стой на месте, не прыгай сейчас. Вот, посмотри. качнул плечами, раз, упал, на кровь, только сюда. И здесь просто руками разворачивайся. Крути, крути бедро за собой. Во-во-во, вот здесь, вот он. Вот так, чтобы у тебя кулак стал. Хорошо? Угу. Поймай второй локоть, бедро. Давай еще раз, на месте. Вот, крутись, просто такая. Качнул и крутись там. О! Сразу крутись плечами. Понимаешь? Тяжело крутиться. Хочется обратно, да? Но заставь себя разворачиваться. Во! Видишь, сразу попадаешь. Угу. Давай, давай. Ха. Вот, молодец. Еще раз. Да, крутись, просто крутись плечами, иди ко мне. Просто наклонился и тут, и оттуда крутись, просто крутись. А, крутись, просто крутись, старина. Не, голову не опусти, опусти голову, глазки не беру. Медленно давай. Раз, нет, видишь, ты отклоняешься. Качни. Вот качни прям плечом. Раз. Вот сюда качни, медленно, давай сделаем. Раз и крутись. Во, во во во во во Вот здесь поймай второй локт при ударе, ясно? Давай еще раз. Медленно. Раз. Крутись. да разворачивайся, разворачивайся, прям, разкрутись. Раз. Во-во-во, уже хорошо. Мысль понятна? То есть вот левша ты можешь как раз словить. встал стоечку. Сади ко мне, встань ко мне, в мою стойку встань, правшу. Вот ты как левша, мало того, что все понимают, что боремся за эту руку, за переднюю, да, но для левши опасность основная заключается в правой руке сильной, да. Поэтому, но ну, у левши есть что? Длинная дистанция дальняя, поэтому что-то? Кидай правый прямой мне в голову. Я даже не уклон делаю, понимаешь, мне позволяет амплитуду, что? Оп, качнуть на локоток. Я там вращаться. Раз. И сразу дать вращение плечами. Попробуй. Давай еще раз вставай свою стой, стойку. На месте прям от моей правой руки. Качну. Оп. О! Тише, тише, тише, тише. Ты чё? Коля, давай поспокойнее, давай, мягко сделаем. Раз, два, еще раз. А, не прыгай. На месте, плечами сбрось. Ну-ну-ну, кулак ставь вот так. Вот так ставь кулак. Вон вот так встал тебе. Жалко кулак. Давай. Во! А, кулак где? Качни речи, речь качни. Во, видишь, раз и сразу бей. Молодец. Все. Красавчик. Кое-что помнишь, не забыл. Вот такая маленькая штучка. Качнуть плечами, ударит здесь. Высокий что? Не уходит наоборот у противника более низкого. Высокий не берет, он бегает. Ну сам может дипинговать, там прессовать наподдавливать да но если промазал промахнулся поймали тебя на, на руке то не наоборот не убегать а сгруппироваться как, ну, ближе погасить атаку контратаку противник то есть как бы затушить ее клинчевать вот слово прекрасно кличко обалденно этим обладал Все, ребят пользуемся from rusher with glove